Если человек предъявляет к вам претензию, поддерживайте этого человека, а не опровергайте, потому что любое опровержение ⁇ это конфликт. А вы поддерживаете, делайте это с восхищением. Если вы раздражаетесь, знайте, вы ждете, чтобы вас отругали. Потому что обычно человек, который раздражается, он не понимая этого, интуитивно ожидает, что его отругают. Именно поэтому, если человек раздражается, попросите близких, чтобы вас отругали. Скажите, мне не хватает, чтобы ты на меня накричала. Если на вас там скажут, да как тебе не стыдно, сколько это может продолжаться, то сразу отпускает. Мама раздражает, скажите, мама, можешь меня отругать? Вот так сделайте, я вам говорю, это очень очень мощно работает. Вообще, если у человека апатия, депрессия, если он молчаливый, надутый за столом, его нужно отругать. А если наоборот, возбужден, нервный, чешется, бесится, его нужно успокоить, сказать тихо, тихо, ну успокойся, все хорошо.